Здравствуйте, меня зовут Лилия Форн, я живу в Германии. Живя в другой стране, понимаешь, что работая на кого-то, не сможешь заработать столько денег, чтобы реализовать свои мечты. И как тогда я стала искать возможность и начать зарабатывать через интернет. И нашла такую возможность, и мне дала система Форсаж, благодаря которой я успешно продвигаю свой бизнес. Система дает шанс любому легально и официально строить бизнес в разных странах мира через интернет. К тому же вы сами решаете, как вам строить свой рабочий график, как создавать увеличивать доход, а когда путешествовать, познакомиться и встречаться с интересными людьми. Или совмещать полезное с приятным, как принято у нас на фарсаже, и работать, и путешествовать, и при этом стабильно получать бесплатное обучение от профессионалов и развиваться как личность. Фарсаж меняет наше мышление, прививает на профессиональные навыки, учит ставить перед собой задачи. А еще Система предоставляет нам готовых кандидатов и обучает их, короче, выполняет за нас ленивые долю работы. Если бы не система Форсаж, смогла бы я развивать продвигать свой бизнес в интернете? Не уверена. Ведь у меня не было ни навыков, ни опыта, который нарабатывается годами. А благодаря системе я сразу же стала обучаться и одновременно развивать свой бизнес. Здесь тебя сопровождают и поддерживают и направляют самые опытные лидеры. Я очень благодарна свою очередь своему куратору Удику. И, конечно, система форсаж во главе с Ларисой Гудин. Благодаря системе форсаж и поддержке куратора я вышла на новый статус. Мне покорилась квалификация нитрик. Я очень рада бонусу, который получила за лучший товарооборот. Это мой первый, но не последний бонус за участие в акциях и промо. Потому что система форсаж Инфа это круто. Присоединяйтесь к нам, друзья. Всего доброго!